Дорогие коллеги, здравствуйте. Подождите, я... Подождите минуточку, Ярослава Владимировна. Я, дорогие коллеги, сейчас уже начала выступать Ярослава Владимировна Новикова из Санкт-Петербурга с докладом «Речь детей» в военном романе «Каука Рёхке», «Предыдущий в чаще» Ман Корваса Кулкови 2018 года. Пожалуйста, Ярослава Владимировна. Спасибо большое, Елена Григорьевна. Дорогие коллеги, я хотела бы представить сегодня свой доклад. Его название уже прозвучало. Речь детей в военном романе Каукуровка Манкорвеса Сакулкеви». Речь детей в романе рассматривается в докладе как средство раскрытия образов героев детей. Цель заключается в определении степени реализации детских типажей и в установлении причины выбора автором определенной языковой формы при имитации речи детей. В статье осуществляется лингвистический и литературовеческий анализ двух коммуникативных ситуаций. Устанавливается, что нерегулярная проработка диалекта глаз способствует выделению псевдодетского образа перья на фоне других детских образов. Роман «Маанкорвес Сакулкеви» вышел в 2018 году, он не переведен на русский язык. Далее я буду называть его «Бредущий в чаще», название переведено на русский язык мной. Это четвертый военный роман финского рок-музыканта и писателя Кау родился в 1959 году. Тема романа «Лапландская война между финнами и немцами» 1944-1945 годов. В романе наблюдаются две главные сюжетные линии. Это история дезертировавшего из немецкой армии австрийца Дитера Кёльблинга, около 20 лет. Он идет из финской Лапландии к шведской границе. И история детей Пирьё, 12 лет, и Ивори, 4 лет, идущих из области Сабо в Лапландию. Роман состоит из 55 глав и занимает 327 страниц. Война как ситуация крайнего выбора и глубочайшего кризиса традиционно служит в романах «Рёхке» фоном для переживания личной трагедии творческой личностью, чувствующей себя посторонней и одинокой в окружающей ее действительности. Такими личностями в романе «Бредущий в чаще» являются Дитер Кёрблинг и с некоторыми особенностями «Девочка-Перью». Военный нарратив уже во время Первой мировой войны в западной литературе стал пессимистичной моделью непредсказуемости и кризисной сущности современности. Иммерсивность стала достигаться за счет реалистического описания происходящего. Особенности речи, звуки, запахи, описание болевых ощущений служили максимальному вовлечению читателя в изображаемые события. Исключительность опыта участия в боевых действиях поставила перед военной литературой трудную задачу экспериментирования с языковыми средствами. Изображение насилия как признака капитального слома привычной реальности требует постоянного нарушения и обновления а также и норм языка и конвенций искусства. При этом возникающее художественное целое должно быть эстетически впечатляющим и этически ценным. Как детские типажи реализуются автором на уровне речи героев романа и насколько детскими являются? По собственному признанию Рёвка, о детях в первом лице ему было бы трудно писать, поэтому повествование о них ведется в романе от третьего лица. Однако включает диалоги с участием детей и размышления героини, оформленные как прямая и не собственно прямая речь. Поскольку с точки зрения прагматики и функционирования языка контекст и котекст имеют решающее значение, в статье будут рассмотрены две конкретные коммуникативные ситуации. Первая глава о Пирьо, это вторая глава в романе, открывается сценой ссоры девочки с деревенскими мальчишками. Пирье, Ивари и их мать, учитель музыки, переехали из Хельсинки в коммуну Селин-Ярви в северном Саву после того, как их дом был разрушен во время бомбежки в Хельсинки. В деревне их не любят, потому что семья перья религиозные сектанты. Отец, учитель математики, находится в тюрьме за отказ служить в армии. Деревенские мальчишки настроены враждебно по отношению к перьям. Далее я предлагаю первую коммуникативную ситуацию. В оригинале она показана вам слева. И перевод на русский язык, выполненный автором доклада, помещен в правой части экрана. Он вам виден полностью или часть правая закрывается частично? Видно. Видно хорошо, да, хорошо. А, слева мы видим оригинальный текст. И а, давайте посмотрим, что характерно для речи перью в этой коммуникативной ситуации. А, выделены желтым цветом языковые единицы, а, относящиеся к речи именно перьем. Во-первых, мы здесь видим разговорную императивную пресс-форму ТУ содержащую указывающую на приказ и немедленное его исполнение и одновременно на фамильярный характер отношений участников диалога разговорную анклитику uh, с «туз» и «дика», uh, вторая строчка. Литературную личную форму глагола, сохраняющую звук «д», Пюдат. пятая строчка. Литературную лексикализированную транслативную форму, сохраняющую конечный «и» «антекси», Пятая строчка. Манипулятивная коммуникация свойственна речи Пирио. Но «эйсит тен, ну нет тогда. «Энт етен это не покажу, конечно. Седьмая, десятая строчки. Неискренность как способ достижения коммуникативной цели. Коммуникативная цель перью – это наказание обидчика. это неискренность расходится с явной интенцией, выраженной речевыми актами с директивной импликацией, то есть завуалированным приказом. Саат американ каркин юспюрят антеэкси. «Получишь американскую конфету, если попросишь прощения». Для речи виника э, характерны э, бранная лексика в первой строчке, хора, опущение звука «д», свойственное восточным диалектам финского языка «энпюа», «оота», «пюсахю», шестая, девятая, тринадцатая строчки. Разговорный вариант местоимения второго лица единственного числа «ся» вместо «сина», «сосновый су» вместо «сину», Шестая строчка. Удвоение согласного перед долгим гласным, свойственное диалектом САВО. Митан Шестая строчка. Отбрасывание конечного Т в частицы, НЮТ, свойственное разговорной речи НЮ. Тринадцатая строчка. Литературная лексикализированная транслативная форма, сохраняющая конечный микси Четвертая строчка. Литературная отрицательная форма глагола ОЛЛА. В презенте индикатива активного залога a оле в шестой строчке. Здесь мы можем сравнить также с одиннадцатой строчкой. Здесь мы видим реплику других деревенских мальчишек. И мы видим здесь вариативность. Если Виника использует форму литературную a оле то в одиннадцатой реплике мы видим вариант a о то есть вариант разговорного языка то есть пресс-форму. Более того, другие мальчишки используют в своей речи указательное местоимение «с» в качестве личного местоимения, как это местоимение указательное и используется в разговорном языке. Эмфатическая инверсия, свойственная вине к отрицательного глагола «эй» e в позицию перед семантическим субъектом в начало предложения с целью усиления негативной поляризации и сула Done. «Нет у тебя ничего» в шестой строчке. «Императив функции приказа как основной речевой акт, обусловленный присвоением себе говорящим роли авторитета». «От, это Частица «нют» в директивном предложении после императивной формы как маркер повторяемости приказа, то есть требования конфеты, и реактивности приказа на уже происходящее действие. А то есть на несогласие адресата приказа дать конфету. А частица нюет как маркер интенции говорящего намерения получить конфету и эффективного состояния говорящего, то есть сильного желания получить конфету здесь и сейчас. Все это в особенности в сочетании с указательным местоимением «се». «Анна карки да «дай сейчас же эту конфету» в 13 строчке. Простой синтаксис. В приведенном диалоге Ройко создает оппозицию. Город, деревня, культура, природа, логичное, эмоциональная, стереотипно, сложное, простое. Противопоставляются горожанка Пирью, говорящая литературно и рационально, и враждебная по отношению к ней среда, сельская местность, представители которой говорят на диалекте и импульсивно. Таким образом, в первой же сцене знакомства с Пирью возникает тема одиночества героини и формируется образ изгоя. Далее по сюжету дети отправляются в странстве, они попадают на линию фронта под Каяни, на востоке стоят советские войска, на севере немецкие войска. Это 10 глава в романе. Между детьми Пирио и Ивари происходит диалог, смысл которого сводится к уговорам Пирио по отношению к Иваре двигаться дальше. И выделим в нем особенности речи детей. Опять дан перевод справа и оригинальный текст слева. Реплики перью выделены желтым, реплики Ивари зеленым. Для перья характерна разговорная форма, presence индикативов первого лица единственного числа множества, первого лица множественного числа. Метарвитан, вторая реплика. Разговорная лексика Хайвитан. Сматываемся. Четвертая реплика. Директив в форме декларатива как категорический приказ, сообщающий адресату, что тот будет делать, и не предполагающий контроля за исполнением приказа со стороны адресата, то есть Ивари. И одновременно как последнее предупреждение в ситуации, когда адресат не признает авторитет говорящего. Ну, Мукан. двенадцатая строчка. Сейчас же идешь со мной частица нюд в директивном декларативном предложении в позиции перед финитной формой глагола как маркер приказа, интенции, намерения двигаться дальше и эффективного состояния говорящего, раздражения. Та же строчка двенадцатая. Императив как основной речевой акт не обязательно функции приказа. Я опять телесану четырнадцатая 28 восьмая строчки литературная форма presence индикатива активного залога глагола ту тулет в отличие от предыдущей коммуникативной ситуации где она использовала пресс- форму с разговорной критикой э, разговорный вариант местоимения первого лица единственного числа на вместо мина с основой му вместо мину му мукана, Мумукана, двенадцатая строчка. Но в этой же коммуникативной ситуации литературная форма личного местоимения Сина, 23 третья строчка, видимо, как маркер желания примириться и успокоить говорящего, соучастника коммуникативной ситуации. Литературная личная форма глагола ола в presence, индикатива активного залога All that, там же. Отбрасывание притяжательных суффиксов после послелогах, используемых с генитивными формами личных местоимений, свойственной разговорной речи, мун мукан, вместо муканий, бранная и пренебрежительная лексика, Витун поттунокка, эллиптический синтаксис, свойственной разговорной речи, пакко, коскасиналэтнин тюгма, 23 третья строчка. Литературная форма и латива третьего инфинитива, лаусуман, в 28 восьмой строчке. Манипулятивная коммуникация, я си ну и оставайся здесь тогда. Опэт тэ лаусумансе, научись сначала выговаривать это, то есть название деревни, 14 двадцать 28 строчка строчки. Юмор, сану скажи на горе арарат, растет красный виноград, ну здесь используем переводчиком, естественно, аналог. «Эолэ асия силен ярве латуа лапой ала». «Нечего такому парню в силен ярве делать». 30-е строчки. Простой синтаксис за исключением последней развернутой реплики, перед неожиданной сменой сцен в ходе развития сюжета бродилки и предваряющей внезапную угрозу, то есть выкрик советского солдата «Стой!», подчеркивающий контраст, расслабленное состояние детей, находящихся в стрессовой ситуации, внезапная угроза. Для речи Ивари характерны выделенные зеленым цветом следующие единицы. Дефект речи, произнесение звука В вместо звука Р, синакивосет, разговорную форма презенса, индикатива первого лица множественного числа мела седьмой строчке, лексика детского дискурса килтитаты ясета, добрая тетя и дядя. Усечение конечного «и» в кондициональных формах, свойственно разговорной речи, вейс, девятая строчка. Несогласование подлежащего сказуемого в числе, свойственно разговорной речи, келтитатия сета вейс, девятая строчка. литературная форма личных местоимений, сина, мина, 22-25 строчки. Литературная лексикализированная транслятивная форма, сохраняющая конечные «и» миксы, в седьмой строчке. Обилие вопросов, 6, в шести репликах из тринадцати мы видим вопросительное наречия, например, свойственное детскому дискурсу, то есть обилие вопросов, свойственно детскому дискурсу, плюс двух репликах, две реплики начинаются с противительного союза мута, как маркера поляризации говорящих, позиций говорящих в коммуникативной ситуации, и простой синтаксис. Пирье и Ивари – это дети из одной городской среды, в этой паре противопоставляются характеры, сильная цельная личность Пирьо, тянущая за собой слабого, избалованного Ивари. Прием маркирования комичности героя с помощью дефекта речи уже использовался Рёхко в дебютном романе Тиан Лайдала «Ватерлоу» 1980 года «Ватерлоу на обочине дороги». Вероятно, Рёхко использует дефект речи в своих произведениях как маску, обозначающую персонаж с изъяном. Однако в романе, дебютном романе Ватерлона на обочине дороги» там был комичный персонаж, действительно безобидный. Это был эпизодический персонаж водителя грузовика, в то время как Ивори – это не такой уж и безобидный персонаж, он достаточно… Uh, ярко выраженный вредитель uh, и балласт uh, по отношению к Перию и uh, у него, конечно, есть своя воля и она не совпадает с волей Перию во многих uh, местах, uh, во многих сценах романа. Таким образом, в двух представленных коммуникативных ситуациях речь маркируется отношения героя и среды и героев одной среды между собой, способствуя формированию нужных автору образов на этапе завязки сюжета приведенным диалогом применимо понятие i-dialect, то есть диалект глаз. Термин означает визуализацию устной речи, например, сегодня в русском языке. Здесь мы можем сравнить э, тексты в чатах, где, в принципе, используют тот же прием. Термин означает визуализацию устной речи. В финоязычном тексте к приему можно прибегать для записи диалектной разговорной речи, не входящих в литературный язык, и устной речи литературного языка, некоторые фонетические особенности, которые не отображаются в орфографии. Иллюзия устной речи реализуется только при взаимодействии языкового выбора языковых компетенций автора со знанием языка читателем и его ожиданиями, обусловленными знанием конвенции отображения устной речи на письме. Пожалуйста. Да, да. В масштабе всего романа, бредущий в чаще, языковая форма речи персонажа не является самоцелью. По этой причине диалект класс в речи детей проработан пунктирно нерегулярно, перемежаясь в диалогах с литературной нормой, что свидетельствует о стремлении автора к сохранению читаемости текста. Принимая во внимание метатекст творчества Ройехко, можно заключить, что пир ее ребенок лишь условно, в своей же сущности она типичная для творчества Ройехко аутотилическая личность, метафизическая абстрактная женщина, дарующая Сомневающемуся главному герою спасение, освобождение, просто появляясь у него на пути, то есть вечно женственная, влекущая нас в А значит, и речь ее, в отличие от речи Ивари, детская, лишь условно. Будучи более реалистичными, образы остальных детей в представленных примерах обладают более колоритной и вместе с тем типовой речью, создающей декорации для раскрытия на их фоне смысла образа И Итак, Пирье увидел, например, художник, оформитель следующего романа романа продолжения. Путь ребенка это вторая часть романа. Предыдущие чаще, и ее на обложке выглядит именно так. Ну и завершая, подведу итог, необходимо сказать, что кажущаяся поверхностность формы парадоксальным образом способствует передаче основной идеи творчества писателя, поиска фрагментарной творческой личностью своего места в мире и искусстве. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо вам, Ирсала Владимировна. Будьте любезны, коллеги, вопросы.